Здравствуйте, дорогие друзья! На связи, как всегда, Жуниров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. Сегодня мы с вами поговорим про то, как самому вылечиться от невроза. Очень интересная тема. Очень многие из вас хотят это сделать, хотят, наконец-таки, выйти из своего состояния. И есть, на самом деле, пошаговый план, следуя которому вы из этого состояния самостоятельно можете выйти в первую очередь что вам нужно это понять что ваш невроз он должен и может отличаться от невроза других людей то есть грубо говоря у вас может быть свой этап на котором вы сейчас находитесь и в первую очередь вам нужно этот этап определить то есть если вы начнете работать, находясь на этапе, когда у вас, допустим, нет панических атак, но начнете работать с паническими атаками, это не даст никакого результата. Но в то же время, если у вас есть панические атаки, а вы начнете работать с тревожностью, это также не даст никакого результата. Поэтому в первую очередь вам надо определиться, на каком этапе вы находитесь. Я сейчас эти этапы перечислю. А вы постарайтесь в комментариях написать, какой на сегодняшний день у вас есть этап. И напишите там первый, второй, ну и перечислите, что в этот этап входит. Поэтому готовьтесь, начнем. Значит, первый, самый обостренный этап. Это когда у вас есть повышенная тревожность, пугающие симптомы в теле, Проблемы со сном, аппетитом, утомляемостью и панические атаки. Это первый этап. Можно сказать, что это самый верхушка, то есть самый-самый тяжелый, тяжелый случай. Дальше. Следующий этап. Это когда у вас есть повышенная тревожность, проблемы со сном, аппетитом, утомляемостью, есть пугающие симптомы в теле, но нет панических атак. Это можно назвать, что это второй этап. Более слабый. По сути, вашей задачей будет идти как бы сверху вниз по этапам. То есть, если вы на первом, сначала надо перейти на второй. Со второго перейти на третий. Потом с третьего на четвертый. Обязательно пишите в комментариях, какой у вас этап, перечислив все эти проблемы. Это позволит вам четко понимать, с чем нужно работать. Третий этап. Это когда у вас есть повышенная тревожность, есть пугающие симптомы в теле, но при этом уже нет панических атак и проблем с сном, аппетитом, утомляемостью. Это очень важно. Если у вас нет проблем с аппетитом, утомляемостью и со сном, это значит, что вы ведете хороший образ жизни, и сейчас у вас нет такого сильного влияния. Потому что, когда человек на фоне тревожности, у него ухудшается сон, аппетит, утомляемость, это очень быстро усиливает его состояние. То есть, если вы сейчас на втором этапе, когда у вас есть эти проблемы, вы должны очень аккуратно смотреть, чтобы у вас не произошло сильного стресса сейчас, который запустит панические атаки. Если вы сейчас на третьем этапе, когда нет проблем со сном, аппетитом, утомляемостью, следить надо за своей тревожностью, чтобы она не повысилась. Потому что она приведет вас к тому, что возникнут эти проблемы. То есть, третий этап. Есть тревожность, есть пугающие симптомы. Но нет проблем со сном, нет панических атак. То есть, это третий этап. Четвертый этап. Это когда у вас есть только повышенная тревожность. То есть, уровень этой тревожности настолько слабый, что у вас даже не возникает пугающих симптомов в теле. Либо они все... В очень слабой форме если вы на четвертом этапе это очень хорошо потому что вам нужно работать с гораздо меньшими вещами теперь напишите в комментариях на каком вы этапе какие у вас есть проблемы почему это важно потому что это определит что вам делать в первую очередь дальше потому что начнем первый этап если у вас есть панические атаки Вот у вас есть направление За которое вы боитесь что, За что вы боитесь Есть пять направлений Упасть в обморок Задохнуться Сойти с ума э Что с сердцем что-то случится И что перед людьми опозоритесь Вот ваша задача Разобраться Почему эти состояния Которые вызваны страхом Не могут привести вас тем последствиям за которую боитесь как только вы разберетесь и найдете ответ на вопрос почему мои симптомы и состояния во время панической атаки не приведут меня к этим последствиям за которые я боюсь как только вы найдете ответ на эти вопросы у вас тут же пройдут панические атаки потому что на сегодняшний день они вами же и запускаются когда вы начинаете своих же симптомов, пугающих, бояться за эти последствия, что прямо сейчас что-то произойдет. Поэтому они усиливаются. Я много-много раз это уже говорил. Поэтому, если вы хотите, чтобы у вас прошли панические атаки, вам нужно научиться правильно воспринимать свои симптомы страха, которые у вас возникают. Как только вы их будете воспринимать как безопасные, а как их воспринять как безопасные? Чтобы вы считали, что эти симптомы к тем последствиям привести не могут. Я вам приведу пример. Например, гипервентиляция легких. Это то, что возникает во время панической атаки. А вы считаете, что это симптомы обморока, поэтому боитесь обморока. Но гипервентиляция к обмороку привести не может. И это означает, что ваши симптомы безопасны с точки зрения обморока. Также нужно найти подтверждение безопасности всех симптомов, в отношении остальных последствий, поэтому очень хорошо изучите информацию о том, что происходит с человеком при выбросе адреналина, какие симптомы, как они взаимодействуют, то есть просто изучите эту информацию, как только вы поймете, что все эти симптомы они совершенно физиологически обоснованы, то есть они совершенно естественные, вы начнете их воспринимать по-другому, поэтому просто изучите информацию о симптомах страха в теле. То есть возникает адреналин, и что происходит дальше? Как только вы эту информацию изучите, у вас тут же пройдут панические атаки. Вы просто перестанете их создавать. Теперь, это для тех, кто находится на первом этапе. Теперь возьмем второй этап. Второй этап, это когда у вас есть проблемы со сном, с аппетитом, с утомляемостью, пугающие симптомы и повышенная тревожность. На этом этапе вам нужно понять, что проблемы со сном, с повышенной, проблемы со сном, аппетитом и утомляемостью это не проблемы. Это очень сложно понять, но это не проблемы. Это следствие. У многих на фоне тревожности возникают эти проблемы. Но ключевым, на фоне тревожности То есть Если у меня есть повышенная тревожность У меня возникают Проблемы со сном С аппетитом С утомляемостью Потому что у меня возникает нервное напряжение Оно мешает заснуть И у меня проблемы со сном Выброс адреналина Влияет на пищеварение Останавливает пищеварение Останавливает слюноотделение Это работает у нас на уровне физиологии То есть как только у меня страх Пищеварение останавливается Человек чувствует дискомфорт в животе У многих аппетит бывает повышается А у многих пропадает Потому что дискомфорт Он Возникает на фоне стресса, на фоне страха Утомляемость Когда человек постоянно, каждый день Много испытывает эмоций Это физически тратится Больше калорий как бы, Потому что сердцебиение все время стучит И поэтому на фоне этого у вас Происходит переутомление Вы-то кушаете, как обычно, а энергии тратите больше Потому что все время организм как будто готовится к соревнованиям Поэтому с этим работать не нужно Потому что это не пройдет, чтобы вы с этим не делали Да, вы можете пить успокоительный, но это не кончится Это как только вы перестанет действовать успокоительное Снова возникнут эти проблемы Следующее это пугающие симптомы в теле как проблемой таковой она тоже не является то есть представьте себе ваши пугающие симптомы в теле это следствие вашей тревожности с ними тоже бесполезно работать они все равно не пройдут пока есть тревожность которая их провоцирует поэтому с пугающими симптомами в теле вам работать не нужно и что же у нас тогда остается? Смотрите, берем третий этап, когда есть проблемы с основным аппетитом Берем второй этап, когда есть пугающие симптомы. То есть это третий этап, да? Берем четвертый этап, когда есть только повышенное тревожность. Так вот, на всех остальных этапах, кроме, кроме первого, вам нужно работать только в одном направлении. Это с вашей повышенной тревожностью. Почему я об этом так заявляю? Дело в том, что на курсе психотерапии, которую я провожу, которую я провожу уже на протяжении более чем 6 лет, я с клиентами не занимаюсь избавлением от симптомов. Я не занимаюсь восстановлением их сна. Все, что я делаю, это сначала я убираю их панические атаки, а потом снижаю их тревожность. И вот только вопрос снижения тревожности позволяет убрать всю симптоматику, убрать проблемы с основным аппетитом, с утомляемостью и, соответственно, снизить тревожность и убрать невроз. В целом. Поэтому мы возвращаемся к нашей теме. Как самостоятельно избавиться от невроз? И здесь алгоритм очень прост. Он состоит всего из двух этапов. Этап первый. Если у вас есть панические атаки, нужно в первую очередь убрать их. После того, как вы это сделали, вы перешли на этап 2, 3 или 4. Скорее всего, на второй. На этом этапе вам нужно снижать тревожность. Как только вы начнете снижение тревожности, первым делом восстановится сон, аппетит, не будет такой утомляемости. И вы переходите на третий этап, когда есть симптомы и тревожность. Дальше, работая с тревожностью, у вас симптоматика будет уменьшаться и вы перейдете на четвертый этап, когда есть просто повышенная тревожность. И работая дальше с тревожностью, вы уйдете вообще из этой градации, избавившись от вашего невроза. То есть, четыре этапа, на каждом из которых, делая что-то, вы будете сдвигаться как бы по лесенке, все ниже, ниже, ниже уходя от своей проблемы, с которой, возможно, вы уже много-много лет. Теперь резонный вопрос. Тревожность. Да? Что это такое? Как с этим работать? Что же с ней делать? Здесь все еще проще. Просто из-за своей простоты вы как бы ждете какой-то кругольный камень, такой момент типа внутренние конфликты там какие-то мысли навязчивые. А все очень просто. Ваша тревожность ⁇ это ничто иное, как количество событий, которые вы воспринимаете как опасные. С течением времени, годами, у вас происходил процесс накопления тревожных событий. То есть количество тревожных событий возрастало. И в итоге количество накопилось. У вас теперь есть какой-то набор тревожных событий. Этот набор, он может состоять из сотни событий. Он может состоять из тысячи событий. Но принцип все равно в том, что из этого большого набора какая-то часть этих событий, например, 10%, повторяется у вас ежедневно. То есть каждый день у вас возникают какие-то тревожные события. Смотрите, какая движение, да, уникальная да? Вот. Каждый день у вас возникают тревожные события из вашего набора тревожных событий. Грубо говоря у вас там сотни этих событий, а каждый день возникает от 5 до 10. И вот те события, которые каждый день у вас происходят, они еще и повторяются. Завтра, там, послезавтра и так далее. И вот для того, чтобы снизить свою тревожность, не нужно пытаться проработать весь свой набор тревожных событий. Это вообще, не нужно это трогать. Вот эти свои глубинные убеждения, какие-то внутренние установки, вот это вот все, что вы слышите это все, невозможно проработать, потому что вы как бы прогусили уже то время, когда это было сформировано. Но что вы можете делать? Вы можете брать и каждый день фиксировать все возникающие тревожные события. Для этого нужно использовать когнитивно-поведенческую психотерапию, есть АБЦ-схема, вы можете найти информацию в интернете про эту схему. Значит, алгоритм прост Нам не нужны все ваши тревожные ситуации Нам нужны те, которые возникнут у вас за этот конкретный день За сегодня, за завтра, за послезавтра И вот если я сегодня зафиксирую все ваши тревожные события Мы возьмем, допустим, 5% от вашего набора Понимаете? И вот когда я зафиксировал сегодняшние тревожные события для того, чтобы снизить мою тревожность, ваша единственная задача в том, чтобы поменять свое восприятие к этим событиям. Также есть множество способов изменения восприятия в рамках когнитивно-поведенческой психотерапии. Вы можете их тоже посмотреть. Кстати, подписывайтесь на мой инстаграм. Там очень много информации я в этом направлении даю, даже книжки прям публикую, какие стоит прочитать. Если э, хотите чаще получать полезные от меня советы, обязательно подписывайтесь. Прям просто в инсте наберите Живниров Павел" и вы найдете. Так вот, когда мы определяем тревожные события за день, который я среагировал, вы меняете восприятие к этим событиям. Их надо правильно зафиксировать и правильно поменять восприятие. После того, как вы поменяли восприятие, то есть из опасных перевели это событие в разряд нейтральных, то есть не нужно считать, что вы должны позитивно относиться к этим событиям. Вы должны к ним относиться, ну, как, не знаю, сейчас я вам приведу пример. Как нужно относиться? Вот, допустим, человек говорит, я встал, и у меня закружилась голова. Почувствовал головокружение, когда встал. Или вспомнил, как закружилась голова, когда встал. Это будет событие. Это событие вызвало беспокойство. И получается, что человек воспринял его как опасное. Для того, чтобы поменять восприятие, нужно найти совокупные причины. Есть целая технология по изменению восприятия. Об этом вы тоже можете узнать из когнитивно поведической психотерапии. Все инструменты доступны. И когда вы находите совокупные причины произошедшего события, вы переводите его таким образом в разряд нейтральных. Не опасных, а нейтральных. Нейтральное, это значит, что вы воспринимаете то, что у вас закружилось голова, когда вы встали, примерно так же, как, например. Сейчас я вам приведу пример. Какой бы такой пример есть Как вот, допустим, вот пешеходный переход за моей спиной. То есть я смотрю на пешеходный переход, на этот знак. Вот он, да. Смотрите, как хоп-хоп. И это у меня никаких эмоций не вызывает. То есть я вижу пешеходный переход, я его увидел. И это у меня никаких эмоций не вызывает. Почему? Потому что я понимаю, по каким совокупным причинам он здесь висит. Вообще, я понимаю, что это такое. Или, например, вот машина. Мне она тоже никаких эмоций не вызывает. Потому что я совершенно спокойно понимаю, откуда она тут. Как выглядит, что делает машина. Даже если бы она ехала, это бы тоже не вызывало у меня никаких особых эмоций. Вот, допустим, машина едет. Да? это не вызывает никаких эмоций а представьте сюда возьмем человек который машины никогда не видел вот человека машины никогда не видел вдруг видит что что-то передвигается допустим человек который там не знаю, с людьми никогда не общался и видит машины поехал он же может испугаться вот, нет, задавить. почему потому что он не понимает почему это происходит а когда мы понимаем почему происходит почему машины ездят что это естественно, что она ездит так должно быть. Мы это воспринимаем спокойно, это не вызывает никаких эмоций. И наша задача, чтобы те ситуации, которые сегодня в течение дня возникли и вызвали страх, это ваши тревожные события, чтобы вы их воспринимали как то, что проехала машина. Спокойно, нейтрально или естественно, безэмоционально. Это не значит, что вы должны радоваться этому. Вы не должны радоваться. Вы должны... Относиться к этому спокойно Если у меня закружилась голова, когда я встал Мне нужно найти совокупные причины Которые мне объяснят, почему так произошло Чтобы я воспринимал такое событие Естественно Почему? Потому что в следующий раз, когда я встану У меня снова закружится голова я к этому спокойно отнесусь Это не вызовет у меня никакого страха Поэтому Наша задача заключается именно в том Чтобы эти события определять и прорабатывать, менять к ним ваше восприятие. Предположим, что вы проработали 5 событий. 5 событий за день зафиксировали, 5 прозабрали Вроде бы это немного, но предположим, что вы так делаете каждый день на протяжении, ну, допустим, трех недель. 3 недели это 20 дней. Возьмем 5 событий в день, которые вы фиксируете и разбираете. Во-первых. И за дня в день у вас событий будет все меньше. То есть сначала было 5, потом будет 4, потом еще проработали, опять а уже три. И все меньше, меньше и меньше каждый день. Почему? Потому что вы уменьшаете весь набор тревожных событий. Возникают какие-то ситуации, которых не было вчера, но какие-то повторяются. А те, которые повторяются, вы уже к ним воспринимаете спокойно. И получается, что количество тревожных событий из вашего набора сокращается. И таким образом снижается уровень тревожности. Предположим, вы проработали по 5 ситуаций в день на протяжении 21 дня. 20 дней. Это 100 событий. 100 событий вы проработали. У многих из вас как раз 100 событий только и есть. Потому что они просто повторяются. То есть вы однажды на что-то страхом среагировали, и теперь на похожие ситуации снова и снова реагируете. Поэтому, когда вы проработаете таким образом 100 своих событий, ваш уровень тревожности очень сниз, сильно снизится. И вы со второго этапа, когда есть проблемы со сном, аппетитом, симптомами, перейдете на этап, когда есть только проблемы с симптомами и тревожностью. А потом еще на этап, когда у вас только проблемы с тревожностью остаются. А потом вообще у вас не будет тревожности. Представьте, если вы прорабатываете свои ситуации каждый день на протяжении двух месяцев. Как вы думаете, каких результатов вы могли бы добиться? Огромных. Просто огромных, потому что вы поменяете восприятие ко всем своим ситуациям. Вот, собственно, это и есть основной момент по самостоятельной работе. Все очень просто. Я понимаю, что многие из вас хотят это внедрить в свою жизнь, но вы должны понять, что эти вещи, они могут быть недостаточно не простые. То есть, я объяснил, надо фиксировать, надо разбирать. Но вам будет сложно это сделать без обратной связи. Вам надо стать психологом, быть по образованию как психолог, по уровню знаний как психолог. И тогда вы сможете помочь себе и сами избавиться. Почему? Потому что, если вы в этих вещах не разбираетесь, если вы не умеете отличать правильно за фиксированное событие от неправильно, если вы не знаете как лучше разбирать это событие в данной ситуации, то вы можете просто потратить усилия, а эффект в изменении восприятия не получить. А если человек вы допустим, образованный психолог, то вы четко все знаете, как делать, что, что здесь вот делаю вот так, здесь фиксирую вот так, у меня много практики, правильно. То есть логично, что если вы образованные, и имеете практику, вы лучше себе поможете. Поэтому в первую очередь вам нужно очень много изучить информации про когнитивно-поведенческую психотерапию, научиться ее применять, практиковать и потом уже переходить к работе над своими ситуациями. Это то, как вы можете избавиться сами. То есть смотрите, секрет очень прост, что избавиться вы сможете только если профессионал который умеет фиксировать разбирать тревожные события который поможет вам все это сделать будет рядом с вами и будет работать над вашими ситуациями но секрет в том что вы сами можете стать такие профессионалом. да вам потребуются годы на то чтобы сначала все это изучить протестировать опробовать это все, но это все потребует времени, но все равно вы можете добиться своей цели. Либо вы можете уже сейчас взять к себе в помощь уже готового, обученного психолога, чтобы не тратить на это время. И такая возможность у вас есть. Вы можете обратиться ко мне лично. Ссылка на мой курс в описании к этому видео. Также вы можете пройти курс с Татьяной. Это психолог, которого я обучил. С ней курс стоит даже дешевле, и его можно оплатить в рассрочку. Поэтому, если вы поняли все это, я вам сейчас рассказал полный пошаговый план. Избавляемся от панических атак, фиксируем, разбираем каждодневные тревожные события, сокращаем их общее количество из набора, переходим от этапа к этапу и выходим полностью из своей проблемы. Вопрос только в том, кто будет делать это для вас. Вы сами, но ну, тогда добейтесь своего образования достаточно хорошего для понимания этих вещей и умения это все применять. Либо найдите того, кто уже умеет это применять и достаточно образован для того, чтобы реализовать эти задачи. Поймите, что все те люди, которые говорят вам, что есть легкие решения, легкие быстрые способы, это люди, которые как раз, может быть, верят сами в это, может быть, считают, что они за счет этого, от этого избавились от своих же неврозов. Но по моей практике, сколько бы ситуации ни было, насколько бы человек сам не пытался все это делать, он не может проработать большую часть своей проблемы. Ему просто на это не хватает знаний, навыков и опыта. И он застревает, то есть он начал что-то делать и просто застрял на каком-то этапе. На первом, на втором, на третьем, неважно, он застрял. И, к сожалению, вы тоже застрянетесь, если не будете дальше себя продвигать в плане уровня знаний и умений. Поэтому выберите, что для вас лучше: обучать себя, доводить себя до уровня психолога, который может вам помочь, либо найти и Работать с таким специалистом сразу Спасибо за внимание Всем пока